Новое видео по теме обратных оболочек будет посвящено такой штуке, как Netcat. Netcat – это очень ловкий инструмент, который может находиться на вашей USB-флешке и использоваться повсеместно. Его также называют швейцарским ножом обратных оболочек, потому что он поддерживает практически все виды соединения, которые могут понадобиться. Проблема NetCut, как и других обратных оболочек в том, что они не установлены на удаленной системе по умолчанию. Но если вам нужен быстрый код, быстро его сгенерировать, вы всегда можете скачать Netcat. Это потрясающая программа. Также Netcat создает только обратное соединение. Подключает две точки или больше к одной. И в принципе ничего больше. По умолчанию она даже не копируется в папку автозагрузки или что-то такое. Это просто обратная оболочка для установки сессий. Неправильно будет сказать, что вы не можете поместить ее в папку автозагрузки, написать для этого небольшой скрипт или что-то такое. Для этого вам понадобится некоторый опыт программирования, а мы уже находимся от него в одном футе. Однако вам не следует этого делать. Как я уже говорил, Netcat это просто ловкий инструмент, который нужно носить с собой. Также с помощью него вы можете тестировать соединения, создавать обратные оболочки, чат-серверы или что-то вроде этого. И это фантастика. Вы можете использовать ее для широкого спектра целей. Давайте посмотрим на опции Netcat. В Kali это NCAT. Где-то NC, где-то NECAD, не знаю, зависит от вашего установленного дистрибутива Linux. Также она есть и в Windows, помните об этом. Вы можете скачать ее из множества источников в интернете, так что не беспокойтесь об этом. Итак, NECAD. И сегодня я покажу, как подключиться к Linux машине и руководить одной машиной с другой с помощью NECAD. Netcat, прошу прощения. Дефис, дефис, help. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Просто взглянем на опции. Netcat также поддерживает SSL шифрование, так что ваша коммуникация будет защищена. Вы можете установить зашифрованную коммуникацию между двумя точками, запустить peer-to-peer -peer соединение. Вернее, не соединение, прошу прощения, а peer-to-peer -peer шифрование. И это прекрасно, очень полезный инструмент если хотите защитить вашу коммуникацию, или что-то вроде этого. Можете подключить несколько людей. Прекрасный способ для связи, но помимо всего этого, это обратная оболочка. Я имею в виду, давайте я быстренько покажу. Чтобы установить чат-сессию, пишем -дефис, дефис чат и запускается простой чат-сервер Ncat. Так что, если хотите сохранить приватность вашей беседы, то можете общаться через IP-адреса. Ну, вернее, не совсем через IP, но просто зная IP друг друга, вы можете создать такой чат. И никто не сможет в него влезть. Итак, чем мы займемся сегодня? Так это вот этой функцией. И. E, exec команда. Exec — это сокращение. На самом деле, этот аргумент исполняет заданную команду что само по себе прекрасно. Это для баш-скриптинга, я думаю, что-то вроде этого. Неважно. Скоро вы увидите, что аргумент и e очень эффективен, и вы можете использовать его, когда захотите. Также поддерживается IP шестой версии, и это тоже шикарно. Как я уже говорил, вы можете установить любое соединение между двумя и больше точками, что очень хорошо. Сегодня мы сделаем парочку вещей. Давайте это очистим. Итак, это моя кали-машина. У меня здесь есть несколько команд, которыми мы сегодня воспользуемся. Это для вербализации вывода. Это мы говорим netcat, что нужно прослушивать. А тут задаем порт для прослушивания. И затем заносить все это в bin баш Это наш терминал. Итак, давайте приступим и введем эту команду. Очищу экран, пишем netcat, вербализация, прослушивание, порт. Я задам порт 8.8.8.8. Вы можете задать любой, какой хотите, это не так важно, если, конечно, этот порт не занят чем-то другим. Определить, занят порт или нет, можете просто просканировать свою систему с помощью nmap. Таким образом, вы увидите, есть ли какие-то проблемы с конкретным портом, использует ли его что-то еще. Итак, порт. Теперь bin -bash. Enter. Окей. Okay. Теперь он прослушивается. Также мы можем поместить это все на задний фон. Подождите, дайте я посмотрю, могу ли я это сделать. Вот так. А, нет. Одну минуту. Уже используется. Окей, это nmap. Localhost, посмотрим, что там. HTTP, HTTPS. Sun Answer Book. окей, он запущен. Никаких проблем. Также можем поместить его на задний фон, просто добавив строку вот это. Знак амперсант и знак больше. Вот и все. Посмотрим, работает ли это, пишем afconfig. Итак, где наш IP? Окей, 102. Ничего не меняется. В основном потому, что эта машина запущена довольно давно. Даже моя физическая машина не выключалась уже порядка 7 дней или около того. Я пару раз отправлял ее в сон, ну да не важно. Очистить. Можете увидеть кое-какие мои данные. CD. Окей, значит, также NCAT. Пишем 192, 168, 1, 102, порт 4 восьмерки. Окей, соединение от 192, 168, 1, 101. Отлично. Давайте напишем ls. Как видите, здесь ничего не напечаталось. Но здесь, на другом конце... На моей физической машине я имею полный доступ. Пишем clear. Все пропало. Но оболочка еще открыта. Так что если я напишу ls, то все вернется. Также можно написать cd, desktop. Но как видите, вывод скуп. Он дает мало информации. Ужасно смотреть на это. То есть просто писать команды вслепую может быть довольно проблематично. Но, как я уже сказал, это то, что вы будете использовать в тех ситуациях, когда вам придется это использовать. Если, конечно, вы меня поняли. В тех случаях, когда вам потребуется зашифрованное соединение или что-то вроде этого с другим человеком, Давайте посмотрим, как работает наша коммуникация. Прошу прощения. 6, 5, 4, 9. Мне это не нужно. lsof, defis, i, двоеточие, 1, 2, 3, 4. Команда, которую я только что ввел, lsof, пробел defis, i, пробел, двоеточие, порт, вы можете провести сканирование своей системы с помощью nmap и посмотреть открытые порты. И когда поймете это, можете ввести вот эту команду для того, чтобы посмотреть, какой процесс, какой порт использует. Очистим экран. Итак, у нас есть bash и ncat, используемые на этом порте. kill6531 и 6540. Окей, прервано. Отлично, их больше нет. nmap. Localhost. Прекрасно. Порт больше не открыт. Пожалуйста, не обращайте внимания. У меня здесь множество открытых портов, которых быть не должно. Но это тестовая машина, виртуальная машина, так что неважно. Пишем ncat. Defiz, defiz help. Да, все верно. Ncat, дефис, дефис help. И что мы будем делать? ncat, дефис, дефис, чат. Нет. Да, давай. Чат на порт 4 восьмерки. Вы должны задать хост для подключения. Окей. Okay. Дефис L. Порт 4 восьмерки. Отлично, я подключен. Прошу прощения, не подключен, а прослушиваю. Выйдем отсюда. Очистим. А теперь мне нужно... Отлично. Теперь, если я напишу hello, то слово выскочит на другой стороне. Вот смотрите. Как ты? И снова выскакивает. Никаких проблем. Если я сделаю вот так, помещу это сюда. Окей. Как видите, у меня очень много всего на заднем фоне. Давайте расположим вот так. Я немного уменьшил, ну да не важно. Я в порядке. Как видите, повторяется на другой стороне. Никаких проблем. Двустороннее общение. Просто жмакнем по клавиатуре, и все всплывает. Так что вы можете общаться с кем-то вот таким образом. Выйдем отсюда. Если я напишу что-то здесь, ничего не произошло. Передалось закрытие порта. Давайте посмотрим. Дефис-дефис. Ssl. Будет ли это работать? А здесь дефис-дефис, SSL. Хей. Hey. Как дела? Да, очевидно, мы должны подтвердить эту команду здесь. От этого зависит, будет ли зашифрован наш трафик. Да, но на самом деле мы не можем подтвердить это таким образом, потому как мы не можем отследить вид трафика. Но мы можем включить Wireshark... Прошу прощения. Где это у меня? Давайте посмотрим, может тут. Ладно, просто открою в терминале. shark. Пожалуйста, будь. Да, отлично, он установлен. Ошибка при загрузке, окей. Ты еще работаешь? Да, работаешь. Отлично. Итак, давайте выберем интерфейс, которым мы пользуемся. Запустим. И теперь здесь должно отобразиться множество вещей. Пишем IP.IDDR. Равно 192-168-1. Что-то. Окей, здесь должен быть IP моей физической машины Федора. Давайте посмотрим его. if-config. Я знаю, окошко маленькое, но вам не обязательно его видеть. Хотя я могу увеличить его, если нужно. Так, на конце 101. 101. О, верно. Вместо равно я поставил дефис. Ну, как всегда. Двойное равно. Поехали. Итак, видим трафик. Давайте посмотрим, сможем ли мы что-то с ним сделать. Не знаю, давайте просто отправим еще немного. Ну давай, не надо так. Отлично. Здесь мы видим данные, и угадайте что, они зашифрованы. Так что мы не можем увидеть, что там. Нам нужно установить зашифрованные соединение между двумя людьми, ну или больше, в зависимости от того, что вам нужно. Давайте убьем это. И на другом конце тоже. Запустим то же самое, но без SSL. Просто хочу показать вам разницу. Опс. Надо удалить SSL. Теперь напишем что-нибудь, бла-бла-бла, неважно. Просто странный чат из случайных букв. Теперь выберем последнее. Нет, это не то. Итак, видим данные. Длина 2. Сможем ли мы найти то, что отправили? 67. Эй. Окей, давайте напишем что-то значащее, что-то имеющее смысл. Что мы сможем увидеть? Это будет намного лучше, чем сейчас. Так, привет. Как ты? И на другом конце напишем... Я в порядке. Ты как? Окей, okay, это могло находиться в буфере, если я не ошибаюсь, так что иногда могут добавляться лишние символы. Не обращайте внимания. Окей, okay, это не то. Не то. Посмотрим. Вот оно. Привет. Можно прочесть без проблем. Прекрасно видим, что здесь. А здесь? Не то. Снова «как ты?» видим без проблем. Ничего не зашифровано. Еще раз хочу проверить с шифрованием. Посмотрим разницу. Потому что для меня все видится довольно схожим. Давайте проверим, не ошибся ли я где-то. Не знаю, что написать. Лампа хороша. Почти со смыслом. Стена случайно. Да, шикарное предложение. Итак, если посмотрим на последнее, нет, вот оно. Прочитать мы ничего не можем. Как вы видели ранее, был текст, который мы могли прочесть. Но сейчас мы не можем прочесть ничего, потому что трафик зашифрован и защищен от любой слежки. И это прекрасно. Есть здесь что-то значащее. Думаю, что ничего нет. Нет никакой смысловой нагрузки. Как видите, вы можете использовать это в качестве обратной оболочки, в виде глюка, либо можно запустить защищенный чат между двумя людьми, либо больше. И вам не понадобится какой-то внешний сервер. Вместо этого один из вас будет сервером. Другой к нему подключится, и вы сможете общаться. Без проблем. Если вы хотите подключить несколько человек, то добавляем здесь «кей». Жмем Enter. И теперь вы можете. Я почти уверен, подключить более одного клиента. Это можно быстро проверить. Написав NC 192, 168.1,101, порт 4, восьмерки. Соединение отказано. Разумеется, отказано. Ncat. А, ah, NCAT. 192, 168, 1, 102, 4 восьмерки. Жмем Enter. Отлично. Это не SSL. Так что добавим SSL. Отлично. Коммуникация пошла. Давайте откроем другой браузер. Прошу прощения, разумеется, терминал. Отлично, у нас два терминала, и можно подключить еще несколько. Был рад вас видеть. Привет всем, и добро пожаловать в последнюю часть нашей темы. Сегодня я покажу, как вы можете загрузить обратную оболочку на веб-сервер. Однако, есть сразу несколько проблем. Во-первых, фильтрация расширений. Например, на моем рабочем столе есть файл «хорошего дня.php» и почему-то «процент», хотя я должен был поставить здесь обратный слэш. Отлично. Это обратная оболочка, которую я добавил расширение JPEG. В основном потому, что на веб-серверах есть фильтры. Давайте откроем наше уязвимое приложение. Здесь есть секция загрузки, и кто-то может сказать, ну, такого на настоящих веб-серверах не бывает. Мой ответ на это – бывают. Почему? Ну, практически на всех общественных сайтах, на любых сайтах, где есть связь клиент-клиент, а также любых сайтах с технической поддержкой и все в таком духе, где есть контактные формы, я даю 99% на то, что там будет функция загрузки. Просто осмотритесь, она должна там быть. Почти на всех подобных сайтах эта процедура есть. Окей, представьте себе сайт знакомств. Как он будет работать без функции загрузки фото его участников? Да практически никак. Также сюда можно поместить и соцсети, и так далее. Есть еще несколько вещей, которые требуют нашего внимания. Одна из них заключается в том, что нам нужно понять, какая версия PHP запущена на сервере. Для того, чтобы это сделать, нужно провести NMAP сканирование. скрипт HTTP, DEFIS, PHP, дефис VERSION. Таким образом, мы получим версию HTTP, и можем попытаться установить, какая операционная система установлена на сервере. Но что более важно, так это то, что мы получим версию PHP веб-сервера, и основываясь на этой версии, мы сможем узнать о различных уязвимостях. Итак, моя версия. Вы можете найти этот скрипт на сайте nmap. Просто введите в гугле. Или в поисковике, которым обычно пользуетесь. nmap.php.version.scan PHP scan, и вас направят куда надо. Я надеюсь, сейчас это не составит для вас проблем. Если вы хотите проверить, какую версию PHP используете вы, то пишем PHP 5.v. И вот оно. PHP 5.4 версия 5.4.3.9. Если у вас, например, 5.3, то она уязвима к вставке нулевого байта. Это то, что я пытался сделать здесь ранее. Так что, если, например, у нас есть php, обратный слэш, 00.jpg, то этот файл будет пропущен и распознан по формату JPEG. Но php-код в нем все равно будет прочтен. Так что у нас будет свой php-скрипт на сервере. И это просто шикарно. Окей, во-первых, нам нужно скачать обратную оболочку. Пишем pen test monkey php reverse shell. Посмотрим. php reverse shell, вот оно. Итак, у нас есть php-reverse shell 1.0, tar.jz. Кликаем на нее, сохранить файл, откроем его, извлечем, еще раз, выход. Идем в папку загрузок, где-то здесь. Отлично, вот оно. php-reverse shell 1.0. Ага, просто 1.0. Есть еще несколько файлов, которые можно прочитать. Здесь лицензия, лог и так далее. Но вот то, что нам интересно. php-reverse-shell. Копируем его в нужную папку. Это зависит от вас. Я скопировал на рабочий стол и, как видите, переименовал ее в «Хорошего дня». Вы можете назвать как угодно, пока там будет php. И здесь не обязательно добавлять нулевой байт. Давайте я переименую ее. Отлично. Теперь это .php. И есть .jpeg. Давайте пока удалим .jpeg, оставим только .php. И посмотрим, что будет. Так, где-то открыто так много всякой фигни. Помните, что когда вы пытаетесь выполнить тестирование, а именно то, что я делаю сейчас, то вам не стоит делать это на последней версии .php. Не выйдет. Очень сложно. Проще сделать SQL-инъекцию, нежели то, что я делаю сейчас. Вы можете просканировать несколько серверов, или выполнить массовое сканирование. Не только, кстати, для того, чтобы узнать версию. Но часто люди проводят массовое сканирование с целью узнать версию PHP, которая запущена на сервере. И если они видят нужную, то создают вот такой скрипт. Он очень прост. Что-то вроде «Если версия ниже, чем такая-то, то дай мне IP-адрес и сделай следующее». Хотите верьте, хотите нет, но множество серверов не обновляется. Не Facebook, конечно, не Google, не Twitter, но все равно. Очень большое количество сайтов уязвимы к такой атаке. И я настоятельно рекомендую присмотреться к нулевому байту. Нулевой байт — это то, что вы недавно видели в моем файле .php обратный слэш 00 .jpeg. Это работает не на самых новых версиях PHP, так что если у кого-то нет последних обновлений или что-то такое то у него может возникнуть куча проблем. Итак, давайте найдем наш файл. Хорошего дня.php Открываем, загрузить. Ваше изображение не загружено, по каким-то странным причинам. Это сообщение вылезло вот здесь вот. Ну, неважно, видим, что наше изображение не загружено. И это проблема. Давайте взглянем на код. Очевидно, что на реальном сайте... Ну, может не очевидно, но на нормальном сайте, возможно, вы не сможете это посмотреть. Механизм проверки. Но это не важно, можно догадаться. Итак. Здесь говорится uploaded type. Должен быть jPEG, а размер меньше вот такого. Итак, что же нам делать, если мы этой информации не видим? Ну, идем в функцию загрузки и пытаемся загрузить различные форматы файлов. Пробуйте загрузить не только стандартные, но и другие странные форматы. Все, что сможете загрузить, и смотрите, какие будут выдаваться ошибки. Если получите, не знаю, вы не можете загрузить такой файл, а можете загрузить такой то вы увидите, какие фильтры используются, и поймете, что они делают. Также попытайтесь загрузить файлы разного размера. Не нужно загружать файлы весом по несколько сотен мегабайт. загружайте примерно равное по размеру вашей обратной оболочки, или немного больше. В таком случае вы сможете определить, возможно ли вообще загрузить вашу обратную оболочку. В случае, если ваша обратная оболочка намного больше доступного размера загрузки, то поищите другую, которая будет меньше. Итак, что нам нужно сделать? Идем в правку, предпочтение, дополнительно, далее сетевые настройки, конфигурация прокси вручную. Пишем 127.0.1 и порт 8080. Окей, закрываем, запускаем Burpsuit. Нужно немного подождать, но что поделать. Итак, мы перехватим запрос через Burp Suite и сможем его слегка изменить. Если вы заметили, то я использую средние настройки безопасности в уязвимом приложении. В основном потому, что на высоких настройках вы этого сделать просто не сможете. Если у вас все-таки это получится то напишите в сеть о том, как вам это удалось. Это будет новейшая уязвимость, и вы получите за это вознаграждение. Итак, цель, кликаем прокси, опции, убедитесь, что выбрано 127.001.8080. Возвращаемся к перехвату и к браузеру. Опс, не тот. Отлично. Теперь нам нужно переименовать файл. Назвать его так, как я назвал его ранее. .jpg. Даже несмотря на то, что вы видите здесь ярлык картинки, вы все равно не сможете открыть ее на сайте. Я покажу это. Где ты? Окей. Загрузить. Жмем. И заходим в Burpsuit. Здесь мы сможем переформулировать запрос и написать все, что угодно. Итак, Content Disposition, FormDataName, UploadFileName, наш файл, хорошего дня, .php.jpeg. Удалим jpeg и продолжим. Скажите, что загрузилось? Да, загрузилось, отлично. Теперь продолжим и скопируем вот эту часть, чтобы увидеть место, куда загрузился файл. Так, JPEG нам не нужен. Отлично. И что я сделаю сейчас? Это не обязательно, конечно, потому что оболочка уже подключена к нам. Но посмотрите на это. Вот что я хотел отметить. Если вы делаете это на двух виртуальных машинах или что-то подобное, то вам нужно кое-что поменять. Немного. Вводим файл и редактируем его с помощью Nano-редактора. Смотрим, видим Change This. Поменяйте это. Написано буквально. И здесь тоже. Так что здесь, если нам нужно сменить IP-адрес на другой, я ранее его уже поменял, но здесь также был локальный IP. Как я сказал, для меня это не важно, потому что у меня соединение уже установлено. Но если вы делаете это на двух виртуалках, а скорее всего так и будет, а в реальности вы будете делать это через интернет, то вам нужно поменять этот адрес на нужный. Также можете поменять порт. Этот порт я бы не рекомендовал для чего-либо использовать. 1, 2, 3, 4 замените на любой другой. Например, 4 восьмерки или какой-то еще. Итак, Ctrl-X, все изменения у нас были сделаны. Далее нам понадобится информация, которую мы узнали в предыдущем видео. Так что NetCAD, режим вербализации, режим прослушки, порт прослушки будет... Порт прослушки будет 1, 2, 3, 4. Жмем Enter. Прослушка на порт 1, 2, 3, 4 включена. Давайте поставим кей для нескольких клиентов. А, не будем этого делать, оставим как есть. Как видите, я довольно часто меняю свои решения. Итак, у нас есть вот этот путь. Введем его здесь. Как видите, пошла загрузка. Где наш терминал? Нет, это Burpsuit. Окей. Он должен прослушиваться, а Burpsuit его не пускает. Продолжаем. Отлично. Теперь мы подключены к веб-серверу. Нет доступа. Контроль работ выключен. Окей, нет проблем. Давайте LS. Как видим, доступ есть. Давайте зайдем в root. Опс, тап то не работает. Root по каким-то причинам. Desktop. Enter, ls. Отлично, мы успешно завершили полный оборот. И видим наш файл, have a nice day, хорошего дня, .php .jpg. С этого момента мы можем сделать все, что угодно с удаленной машиной. Это был пример обратной оболочки в системе Linux. Неуязвимой системе Linux, как ее часто называют в интернете. Но в ней также полно уязвимостей. Правда, они исправляются очень быстро. В основном потому, что код открытый, комьюнити работает без пауз, так что уязвимости открываются очень быстро. И также быстро исправляются. Это очень безопасная система, в отличие от Microsoft, которая медленнее исправляет свои ошибки, если я, конечно, не ошибаюсь. Ну, в основном потому, что они стоят им денег, а Linux бесплатен. Так что спасибо тысячам волонтеров, которые этим занимаются. Но неважно. Помните, что Linux не идеальная система, которую невозможно взломать. Она уязвима, это такая же система, как и остальные. У нее есть свои преимущества, но доказать, что ее невозможно взломать, невозможно. Зато можно доказать, что она уязвима. В любом случае, хочу сказать спасибо всем и до скорой встречи. Но знайте, что я всегда доступен для вопросов в секции на юдами. Так что не стесняйтесь задавать вопросы. И я надеюсь, вам любопытно какие-то новые вещи. Так что спрашивайте и о них тоже. Если вы выполняете тестирование и используете что-то не связанное с нашим курсом, чего в нем нет, хотя мне кажется, я включил в него почти все, то не стесняйтесь задавать и такие вопросы. Они не обязательно должны быть напрямую связаны с тем, что мы делали здесь. Не факт, что я отвечу на все вопросы, но я постараюсь. Если вы спросите о чем-то, что было в наших видео, то я 100% помогу. Так что был рад вас видеть и до следующего курса, или что-то в этом роде. Большое спасибо за просмотр. Не волнуйтесь, ребята, курс еще не закончен, просто автор на данный момент не знал, что выпустит дополнение. Продолжение будет прямо сейчас. Добро пожаловать. Сегодня я делаю дополнение к курсу. Мне поступило множество просьб о различных темах, так что время от времени я буду добавлять что-то новое в курс. Это прогрессирующий курс, так что контент будет добавляться по мере поступления просьб. В этом дополнении я решил показать вам, научить вас немного большему о кейлогерах. Так что я покажу вам, как вы сами можете создать keylogger, который будет записывать нажатие клавиш, где бы то ни было. А затем мы перейдем к расширению способностей нашего keylogger. Я уже демонстрировал несколько дополнительных функций keylogger в предыдущих видео нашего основного курса. Но эти вещи будут напрямую связаны именно с кейлогером, несмотря на то, что они легко могут быть добавлены к любой другой вредоносной программе. Итак, что я хочу здесь сказать? Так это то, что мы начинаем изучать довольно продвинутые вещи. И, скорее всего, столкнемся со множеством ошибок. Со множеством проблем на протяжении нашего пути. И это нормально, в основном потому, что мы переходим к продвинутым вещам. Ведь вы сами будете создавать кейлогер. Стоит объяснить несколько вещей, которые нам стоит держать в голове до начала работы. И перед тем, как двинемся дальше, позвольте мне сказать, что в этом видео мы технически ничего делать не будем. Я просто немного поговорю о том, что нам понадобится о том, что нужно настроить, и для какой среды будет создан наш конкретный кейлогер. Я решил создать keylogger для компьютеров на Windows. Не так важно, какая версия Windows будет запущена, это может быть 8, 8.1, 7, даже 10, если она у вас есть, неважно. Мы будем создавать keylogger для компьютеров на Windows. Почему я решил создать килогер, работающий под Windows? Ну, давайте посмотрим правде в лицо. Большинство пользователей пока используют Windows. Да и создание кейлогера под Linux и Mac значительно сложнее. Мы еще вернемся к этому в дальнейшем. Но сейчас я просто хочу показать вам, как создать кейлогер, которым вы сможете инфицировать Windows машину. Итак, вот несколько вещей, которые нам понадобятся. Во-первых, нам понадобится виртуалка с Windows. Я знаю, мой курс смотрит много пользователей Mac, вам не нужно покупать Windows. Все, что нужно, просто перейти на сайт Microsoft, зарегистрироваться, и вы сможете получить триалку от 1 до трех месяцев. Три месяца — это намного больше, чем нам понадобится. 90 дней — это больше, чем потребуется для того, чтобы закончить прохождение курса. Для создания кейлогера. Не хочу вводить в вас в заблуждение, но 90 дней вполне хватит. Так что можно не скачивать Windows торрентов или искать крякнутую версию. Я не рекомендую их использовать. Почему? Ну, мы точно не знаем, что люди могли встроить в эти системы. Кто-то мог подготовить их для вредоносного использования после установки. Так что я правда не рекомендую их скачивать. Да в этом и нужды нет. Просто идем на сайт Microsoft, регистрируемся и скачиваем любую версию, которая вам нравится. Я бы рекомендовал 7 и выше. Не стоит скачивать что-то ниже семерки. То есть, конечно, многие еще пользуются Vista. Многие даже XP, вопреки всем рациональным ожиданиям. Но я не рекомендую скачивать эти системы. Просто скачайте 7 и выше. Можете скачать 8.1, она бесплатна. То есть за постоянную лицензию нужно заплатить, но пробный период бесплатен. Так что любой может скачать его и использовать в свое удовольствие. Я также решил не показывать, как скачать Windows и установить его на виртуальную машину. Почему? Потому что все, что вам нужно сделать, это перейти на сайт Microsoft и скачать его. Это очень просто. Если вдруг вы столкнетесь с какими-то проблемами, то дайте мне знать. Тогда я специально запишу такое видео. Я могу сделать это очень быстро. Просто не вижу в этом нужды. Подавляющее большинство студентов этого курса используют Windows. Так что, я думаю, хоть раз вы его уже устанавливали. И знаете, как это делать. Если нет, ничего страшного, дайте мне знать в обсуждениях, и я запишу отдельное видео. Процедура для установки на виртуальную машину такая же, как и для любой другой системы, которую мы устанавливали ранее. Никаких различий. Просто скачиваем и ставим на виртуалку. Все как раньше. Все это я уже показывал для других операционных систем. Значительных отличий от Windows нет, все то же самое. Как я сказал, если у вас не получится, если это покажется слишком сложным, то дайте мне знать, я запишу отдельное видео. Еще одна вещь, которую я хотел бы озвучить перед тем, как продолжу, она не связана с нашей темой, это секция обсуждения и личные сообщения. Я хочу посоветовать всем, кто смотрит это видео, писать свои сообщения в публичном разделе. Чтобы если у вас возникла проблема, а я нашел ее решение, то все могли это увидеть. Но даже если вы напишите мне в личку, я все равно вам помогу. Неважно, куда, в личку или в паблик, так что не переживайте. Но если можете, то, пожалуйста, пишите в паблик. Это будет просто замечательно. Чтобы все могли видеть проблему и ее решение. Также вопросов поступает довольно много. Около, в среднем, по 25 каждые 12 часов. Это много. Так что, если я вдруг пропустил что-то, то отправьте мне личное сообщение с ссылкой на ваше сообщение в паблике, вроде «Эй, что насчет меня? Как справиться с моей проблемой?» И я немедленно отреагирую. Извиняюсь, я стараюсь отвечать на все вопросы, но получается только процентов на 95. Есть 5%, которые я всегда пропускаю по каким-то причинам. Есть 1%, что я не смог решить. Но помните, что если вы не получили ответ в течение 12-24 часов, обычно в течение 12, то отправьте мне личное сообщение, и я немедленно займусь вашей проблемой. Ну, хватит об этом. Перед тем, как мы перейдем к следующему видео, я рекомендую вам установить Windows на виртуальную машину. Если у вас уже есть Windows, запущенный на физической машине, то, кажется, нет смысла устанавливать виртуалку, но это все равно следует сделать. Установить именно виртуалку. Потому что мы будем запускать различный код. И далее мы будем запускать код, который может навредить системе. Так что я настоятельно не рекомендую запускать его на вашей физической машине. Если же что-то случится с виртуалкой, ничего страшного. Ее можно переустановить, если не можете решить какую-то проблему. Так что это не рекомендация, а скорее требование. Я говорю, что нам нужен Windows. Помимо этого, нам нужно скачать IDE, Integrated Development Environment, интегрированная среда разработки. Место, в котором мы будем писать код, в котором мы будем создавать наш кейлогер. Также нам нужен компилятор. Для компиляции кода. Для того, чтобы машина могла понимать его. Понимать, что мы написали, и запускать его. Так что это все. Windows, IDE и компилятор. Вот те три вещи, которые нам понадобятся. В качестве IDE я выбрал Eclipse. Я покажу, как он устанавливается в дальнейших видео. Но также есть несколько требований. Нам потребуется скачать кое-что для Java, что я также покажу далее. Не волнуйтесь, все это бесплатно, ни за что платить не придется, совсем. Язык программирования, который я выбрал, это C++. Потому что большинство кода для Windows написано в C++. К тому же C++ наиболее независим. Например, если вам нужно запустить какой-то Java-код, то потребуется Java, запущенная на заднем фоне. Так что если у кого-то нет среды Java Runtime, как она называется, запущенной на Windows машине, то Java-код не сработает. Java — это также язык программирования, как и C++. Если же вы используете другой язык программирования, например, Python, Опять же, он сильно зависим. Он должен быть установлен... Да неважно, все, что бы вы не использовали, кроме C Sharp, C++ и C, вам понадобится тон на всяких дополнений. Потому что мы не знаем, что установлено на чужом компьютере. Мы хотим создать что-то универсальное, что будет работать почти на всех компьютерах с Windows-средой, вне зависимости от того, что на них установлено. Помимо операционки. Это главная причина, почему я выбрал C++. И обычно хакинг-код и подобное, и даже язык скриптинга для чего-то простого, или для каких-то сложных вещей вроде кейлогера, это C и C++. Например, если мы используем C, то это основа Linux, потому что сам Linux написан на C. Не полностью, конечно, но да ладно. C++ может быть очень утомительной, очень сложной в изучении. Ее синтаксис может быть сложным, так что не сдавайтесь в самом начале. Я не пропущу ни одного шага. Я покажу все, ничего не пропущу. И вы сможете увидеть каждую строчку кода. И эту каждую строчку я объясню, чтобы у вас было понимание. Но перед тем, как мы перейдем к написанию самого кейлогера, нам нужно установить среду. И для этого сперва мне нужно объяснить вам какие-то базовые вещи о C++. Так что я введу вас в C++, начнем со снов и постепенно перейдем к продвинутым вещам в процессе создания кейлогера. Так что будем учиться во время работы. Однако я также порекомендовал бы вам изучать и какие-то сторонние материалы по теме C++. На YouTube, например, так что, если хотите, можете узнать что-то дополнительно. Если что-то не понимаете, то обязательно задайте мне вопрос в обсуждении. Буду рад помочь вам. Чем смогу. Вот что нас ждет. Так что мы научимся создавать кейлогер для себя, и надеюсь, вы сможете модифицировать его так, как вам нравится. Этот кейлоггер не будет чем-то профессиональным или что-то такое. Но свои цели он будет выполнять. Более того, написание собственного кода, вместо того, чтобы просто скачать скейлогер в интернете, дает нам огромное преимущество. В основном из-за антивирусной системы обнаружения. И один из путей ее обойти, это как раз написание своего собственного кода. Это проще всего, и это можете сделать вы сами. Так что компании, которые создают антивирусы, не знают о нем ничего. И не смогут создать специальную защиту именно от вашего кода. Помните об этом. Если вы скачиваете Keylogger из интернета, особенно с закрытых ресурсов, вы понятия не имеете, что скачиваете. Даже если покупаете Keylogger, опять же, если это, конечно, не какая-то крупная компания, но все равно, вы не знаете, что скачиваете. Так что вам стоит быть очень и очень осторожными с этим. С другой стороны, если вы сами его пишете, то вы точно знаете, что он делает, что у него внутри. У вас есть полное понимание этого. И многие люди просили меня показать что-то продвинутое. Какие-то продвинутые вещи. Но я решил начать с этого. Первое видео из данной серии будет о том, как создать свой собственный Keylogger, И далее мы перейдем к еще более продвинутым вещам. А пока, до следующего видео, был рад вас видеть и желаю удачи. Привет всем. Сегодня мы установим необходимую рабочую среду для того, чтобы мы могли начать кодить на C++. И в конце концов написать наш Keylogger. Когда я тестировал это все перед записью, я столкнулся со множеством проблем. И мне пришлось их решить. Я не волшебник, если кто-то так думает. Я не могу столкнуться с проблемой и мгновенно решить ее в два счета. Я делаю так же, как и все. Захожу в интернет и ищу, как справиться с той или иной проблемой. То же самое я делал и тут. Так что я покажу, что вам нужно делать и где вас могут подстерегать проблемы. Первое, что нам понадобится, это IDE, интегрированная среда разработки. И в качестве нее я выбрал, я выбрал Eclipse. Фантастическое приложение на основе Java. А раз он основан на Java, нам понадобится кое-что от Java но это не займет много времени. Пишем «Eclipse». Жмем «Enter». Видим «Mars Eclipse». Окей, это просто последняя версия. Существует «Luna Eclipse», это «Mars Eclipse». Мне нравится «Eclipse Kepler», который я использую до сих пор. Это просто название версий. Точно так же, как и, например, дистрибутивы «Linux». У них могут быть разные названия. Сейчас ничего на ум не приходит, но, например, Debian Weezy, Debian Jesse или что-то такое. Для экспериментальных вещей и так далее. Ну, в общем, основную идею вы поняли. Что Mars — это просто название версии. Название релиза. Итак, что мы хотим сделать? Мы хотим его скачать. Он полностью бесплатен. Вам не придется ни за что платить. Давайте промотаем вниз. Написано Eclipse ID для Java разработчиков. Eclipse для PHP. Вот то, что мы ищем. Eclipse IDE для C, C++ разработчиков. Здесь у нас есть опции. Разумеется, для Windows. Операционку можно сменить вот здесь, сверху. Но нам нужна версия для Windows. Также можно использовать его и под Linux, и это шикарно. На Linux мне больше нравится QT Creator, для C++ в частности. Но почти для всего остального Eclipse просто шикарен. Итак, давайте выберем версию. У меня 64-битная, понятия не имею, какая у вас. Если не 64, то качайте 32-битную версию. Это все, что вам нужно сделать. Давайте я кое-что быстренько проверю. Мне нужно свойство. Вот оно. Можете просто кликнуть правой кнопкой на мой компьютер свойства и сможете увидеть свою версию 64 или 32. Это будет видно в графе тип системы 64-разрядная операционной системы. Окей, давайте продолжим и закроем это окно. Оно нам больше не понадобится. И давайте скачаем Eclipse. Нам нужно 64 бита. Кликаем. Нас перенаправляет вот на такую страницу. Видим загрузку из Италии. Скорее всего, это самое ближнее зеркало к моему текущему местоположению. Но вы можете сделать вот так. Я открою в новой вкладке. Прошу прощения, вылезла загрузка. Я хочу выбрать другое зеркало. Так что просто кликаем вот сюда. Написано, либо выберите локальное зеркало ниже. Скачайте последнюю версию Eclipse и посмотрите, как быстро ваше приложение разрабатываются с помощью Bluemix. Ладно, здесь несколько вещей абсолютно нам не нужных. Но ниже видим, выберите ближайшее к вам зеркало. Взгляните на эти страны, их тут очень много, например, Великобритания, Германия, Чешская республика, Швеция, далее Северная Америка, Азия. Подумайте, где вы находитесь в физическом смысле, и поймете, какое зеркало ближе всего к вам. Это увеличит скорость закачки. Для меня, как видите, сервер уже выбран, но его можно сменить ниже просто кликнув на новое зеркало. Вот так. И сможете скачать Eclipse. Вернемся. Мне не нужно выбирать другое зеркало, я скачаю его по той ссылке, которая была предоставлена для меня. Кликаем. Убедитесь, что выбрали сохранить файл, а не открыть его. Сохраняем. Это займет какое-то время. Но ничего страшного, я-то его уже скачал, так что отменю загрузку. Вы можете столкнуться со страницей пожертвований на сайте, или что-то вроде того. Но это дело не обязательное. Можете задонатить, если хотите, если нет, все нормально. Вне зависимости от доната, вы получаете все функции программы. Никакой разницы. Давайте я проверю, осталось ли у меня что-то с последней загрузки, когда я все тестировал. Не то? Да, есть. Я уже скачал Eclipse, так что мне этого больше делать не нужно. Давайте сэкономим время и закроем это. Загруженный файл, который вы взяли из интернета, скачается в вашу папку загрузок. По умолчанию, если вы, конечно, ее не изменяли. Так что после того, как нажали «Загрузить», файл вы можете найти вот здесь. Вот оно, Eclipse. Но заметьте, что это ZIP-файл. Так что вам сперва нужно его распаковать. Для этого есть несколько инструментов. Давайте я покажу. Отлично. У меня здесь вирус. Не особо вредный, удалю его позже. Итак, 7-ZIP. Этот поисковик появляется после заражения Firefox на Windows. Где-то я это упустил, так что потом проверю. Но это тестовая машина, здесь нет ничего важного, без чего я не смогу прожить, так что ладно. Итак, кликаем на 7-Zip. Это также бесплатное приложение для распаковки. Если у вас его еще нет, скорее всего у вас что-то типа WinRAR, который является наполовину бесплатным, или еще что-то, это не важно. Итак, видим файл exe и msi. Они а же видим бета-версию. Я не рекомендую качать бету. Просто скачиваем exe-формат и все. Размер загрузки 1 мегабайт, это просто ничто. Запускаем этот файл. Началась процедура установки. Давай, давай. Спасибо. Конец. Вам не обязательно следовать этим шагам, если у вас уже есть софт для распаковки пакетов. Если такого нет, то можете использовать то, что показал я. Или что-то другое. Все зависит от вас. Окей. Продолжим и свернем это. Открою 7-zip. Менеджер файлов 7-zip. Он направляет меня прямо в папку загрузок, и это прекрасно. Я настраивал это ранее, но даже если нет, то просто выбираем путь. Файл, открыть, и не знаю, просто найдите его, не так важно. Просто видите путь к местоположению файла. Это все, что нужно сделать. Окей. Кликнув вот сюда, можно просмотреть систему и найти, где он находится. Давайте найдем Eclipse. Растяну немного. Отлично. Вот он. Eclipse CPP Mars Win32 X86-64. Это то, что нам нужно. Жмем «Распаковать». И в пути указана папка загрузок. Ее также можно изменить. Я не хочу распаковывать его в загрузке. Давайте продолжим и... О, у меня уже есть файлы конфигурации после того, как я все это тестировал. Я хочу распаковать его на рабочий стол. Вы можете распаковать куда хотите, потом создать ярлык на рабочем столе и так далее. Но в целях тестирования я распакую его на рабочий стол. Так что жмем ОК, снова ОК, пошел процесс распаковки. Он не займет много времени. Опять же, вы можете распаковать в любое место. В программ Files или что-то такое. Но я просто распакую на рабочий стол. Это не важно. Это винда у нас в целях обучения. Это не моя основная машина, это виртуальная машина. Так что я могу позволить себе такие шалости, чего обычно не делаю. Подождем немного. Файл не такой маленький. Unzipping, распаковка, давай. И это не самая быстрая машина, потому что это виртуалка, помните об этом. Я подключил второе ядро, чтобы ускорить процесс. Вам этого делать не нужно. Все будет прекрасно работать и на одном ядре. Это можно закрыть. Все готово. Вот наш Eclipse. И сейчас мы столкнемся с ошибкой. У нас есть eclipse. Exe. Создам ярлык. Где это? Помещу его на рабочий стол. И помещу его в панель задач. Итак. Кликаем два раза и получаем ошибку, в которой говорится «Должны быть доступны Java Runtime Environment или Java Development Kit». Нет проблем. Заходим в интернет. Пишем «Java Development Kit». Видим седьмую версию. Скачать. Окей, где это? Скачать, скачать, где-то здесь, вот оно, Windows 64, это 86, дайте гляну, Java C Development Kit Demos, окей, первая версия для 32 бит, а вторая для 64, если я конечно не ошибаюсь, а я могу. Не вините меня, если это так. Я выберу последнюю в списке. Кликаем. Приносим свои извинения, но вы должны принять лицензионное соглашение перед загрузкой. Я согласился с неизвестными правами, которые в этом мире все равно никто не читает. И лишь богу известно, с чем мы там соглашаемся. Ладно, нажимаем «Сохранить файл». Видим, что нам потребуется 4 минуты на загрузку. Это не так много, но это необходимое время, которое придется потратить. Позже, в Eclipse, даже после этой установки, после того, как установили Eclipse и Java Development Kit, нам все еще нужен компилятор, который сделает наш код, тот, что мы будем писать, понятным для машины, чтобы она поняла, что мы там написали. И для Windows у нас есть множество компиляторов. Один от Microsoft, но я хочу использовать кое-что с открытым кодом. Он портирован с Linux и называется MinGW. Минималистический GNU для Windows. Невероятно. Окей, мы на сайте. Скачивайте только с официального сайта. Тройное W.minGW.org Нам нужно скачать инсталлятор. Хотите это сделать? Да, хотим. В правом верхнем углу. Окей, начинается загрузка. Нас перенаправили на SourceForge, потому что мы скачиваем ее оттуда. Так что нужно подождать пару секунд. MinGW Get Setup Exe. Отлично. Сохраняем. Началась загрузка. Она очень быстрая. Кликаем «Показать лицензию». Нет проблем. Жмем «Установить». Оставьте все как есть. Видите путь. Его тоже не меняйте. Вы, конечно, можете, но это создаст для вас целый мир боли в будущем. Так что лучше оставьте все как есть. Нажимаем «Продолжить». Поскольку я это уже устанавливал, а такое может случиться только если он уже установлен, так что меня спрашивают, хочу ли я запустить его или переустановить. Я просто нажму «Переустановить». У вас такого быть не должно. Так что просто жмите «Продолжить» на всех всплывающих окнах. Никаких проблем. Идет процесс установки. Вернее, переустановки. Потому что у меня он был установлен, и я его переустанавливаю. Окей. Свернем браузер. Все готово. Жмем «Продолжить». Что-то произошло. Итак, сейчас мы в MinGW менеджере, и это его графический интерфейс. У вас будет не так. И что нужно сделать? Кликаем на верхнюю строку, жмем «Mark for Installation». Далее, тот, что ниже, жмем то же самое. Все станет зеленым. Сделайте так со всеми строчками. У вас они зелеными не будут, потому что я уже все это сделал. Так что кликайте правой кнопкой и отмечайте их для установки. Таким образом, эти пакеты будут установлены. Вам нужно выбрать «Все». Далее нажимаем «Установка» в левом верхнем углу. Нам нужны только основные пакеты. Есть вкладка «Все пакеты». Но вам не нужно об этом переживать. Все, что нужно, это база. Кликаем «Установка». «Обновление каталога». Отлично. Обновление выполнено. Пожалуйста, закройте окно для продолжения. Вот и все. Ну давай. Отлично. У вас это может занять немного больше времени. Если что-то всплывает, просто жмите ОК или Далее. Это все не важно. Нужно просто все установить, а у вас этого всего не будет. Так что это займет какое-то время. Для того, чтобы получить всю нужную информацию и установить ее. Если вы столкнулись с какими-то проблемами на данном этапе, отправьте мне пару скриншотов. Расскажите, что делали и где застряли. Буду рад вам помочь. Все очень просто. Жмем «Установка», «Обновление каталога», еще раз. Процедура прошла, вот и все. При первой установке может всплыть еще какое-нибудь окно. Не страшно, просто нажмите «Принять» или «Далее». Это все, что нужно сделать. Никаких проблем. Времени займет это больше, так что можете пойти выпить кофе, пока процедура не закончится. Для экономии времени у меня все эти пакеты уже установлены. Я просто повторил процесс с установкой. Итак, закрываем это окно, оно нам больше не понадобится. Давайте посмотрим, что у нас там с Eclipse. С Java Runtime Environment. Окей, это мой браузер для решения проблем. Откроем вот этот. Загрузки. Отлично. Java скачалась, жмем на нее. Все должно быть хорошо. Сейчас выскочит. Да. Подготовка к установке. Давай, заканчивай. Отлично. Далее. «Далее». Это все, что нужно. Просто жмите «Далее». Это Windows. Так делает большинство людей. Хотя, если быстро нажимать «Далее», можно упустить что-то важное. Но в большинстве случаев не будет никаких проблем. Мне не очень это нравится, что нам не дают полного контроля. Ну да ладно. Я поставлю это видео на паузу и продолжу в следующем. Добро пожаловать снова. Я буквально ничего не делал. Просто подождал, пока завершится распаковка. Вот и все. По завершению вы увидите вот такое окно. Да, на заднем фоне окно установки. Ожидают, чтобы я задал путь. Менять его не нужно, просто жмем далее. 3 миллиарда устройств на Java. Да, большинство из них смартфоны. Окей, почти все. Давай, пожалуйста. Неважно, пусть идет. Можете почитать текст снизу, быть может он вас развлечет. Успешная установка Java C Development Kit. Кликните следующий шаг для доступа к руководству, API документации и так далее. Сейчас мы этого делать не будем, жмем «Закрыть». Фантастика, теперь у нас установлены Java и компилятор. Угадайте, что? Наше приключение еще не окончено, в плане установки среды. Нам все еще нужно сделать еще пару вещей. Одна из них — это установка переменных нашей среды. Под этим я имею в виду следующее. Заходим на диск C. Видим MinGW. Никто другой в системе, вернее не так. Например, Eclipse, наша интегрированная среда разработки, не знает, где находится MinGW. Понятия не имеет, куда обращаться. Также MinG не включен в переменную Path. Сейчас я покажу, что это. В левом нижнем углу нажимаем кнопку Windows. Заходим в систему. Далее, дополнительные параметры системы. Ну, наверное, это не лучший способ демонстрации, некоторые могут пользоваться Windows 7, так что есть способ проще. Открываем проводник. Кликаем правой кнопкой на «Мой компьютер». Далее «Свойства». И «Дополнительные параметры». Ниже видим переменные среды. Системные переменные. Выбираем любую. Жмем «P». Нас перенаправляет на «Path» — «Путь». Переменную пути. Теперь отредактируем ее. Шрифт очень маленький, понимаю, это раздражает. Я его увеличу. Давайте покажу, где это находится. Блокнот. Итак, еще один момент. Открою еще один блокнот. Отлично. Вставляем файл, нет, увеличить размер шрифта. А, вот оно, шрифт. Давайте 22. Нет, пусть будет больше. Давайте выберем 28. Надеюсь, такого размера достаточно, чтобы всем было видно. Строка даже на экран не помещается. Первая часть это то, чего у вас нет. У вас будет выглядеть вот так. Так что вам нужно вставить, ну не вставить, а написать, как у меня. У вас будет выглядеть вот так, без первой строчки. Все, что нужно сделать, это вставить эту строку в начале. Заглавная оси, двоеточие, обратный слэш, min.gw, обратный слэш, bin, точка с запятой. Больше ничего не трогайте, не нужно. Закроем. Больше он нам не понадобится. Не сохраняем. Так вот, это нужно сделать именно вот в этом окне с маленькими буквами. Нужно вставить эту часть в начало. Как видите, у меня она уже вставлена. Я скопировал ее из блокнота. Скорее всего, вы не видите, но это не важно. Я только что показывал весь текст в блокноте и объяснил, что нужно делать. Когда сделаете, жмем ОК. Снова ОК, и опция «Применить» будет активна. Так что жмем «Применить». И затем снова ОК. Однако, наше приключение все еще продолжается. Теперь, когда мы все это сделали, наконец-то мы открываем Eclipse. Здесь нажимаем ОК. Запускается. Как видите, процессор занят на 50-60%, а память на 70%. Я уверен, что выставил 3 гигабайта оперативки на эту машину, чтобы она работала быстрее. О да, вот он запускается. Под деревом Java. Как видим, он не отвечает, как и Java. Но это не так. Процессор будет загружен, пока запускается Eclipse. И как только запустится, нагрузка на процессор должна упасть. Он сильно жрет ресурсы при загрузке. Но, как видите, сейчас нагрузка очень маленькая. Потому что мы ничего не делаем. Итак, у меня здесь уже есть небольшая программка. Самая простая. Давайте удалим этот проект. Я его удалю, у вас его не будет. Окей, okay, удалили. Если у вас будет окно приветствия, просто закройте его. Видите, здесь есть Project Explorer, менеджер проектов. И крестик. Если нажмем на него, то закроем Explorer. Так что, когда увидите окно приветствия, на нем будет показано, что и где. Просто закройте его. Нажмите на вот этот крестик, убейте его. Итак, теперь нажмем файл в верхнем левом углу, далее New. C++ Project, потому что нам нужен проект C++. Окей. Okay. О, oh, да. Перед тем, как продолжим, позвольте мне сказать еще кое-что об интегрированных средах. Есть Eclipse, он очень популярен. Есть NetBeans, еще более популярная среда. Также CodeBlocks, менее популярная из-за ограниченных возможностей. Есть Visual Studio от Microsoft, Visual Studio 2008. Она бесплатна. Так что можете попробовать ее. Вдруг она вам понравится. Она есть на официальном сайте Microsoft. Или, ну, 2012 придется купить. Она хороша, там много функций, но, поверьте мне, вам это не нужно. 80% из этих возможностей вы использовать не будете. Эклипса определенно достаточно. Практически для всего, что вам может понадобиться. Давайте назовем наш проект. Как же нам его назвать? Давайте назовем Key... А, пока нет. Я просто создам один проект, который буду использовать. И затем поиграемся с альтернативами. Так что напишем Keylogger. Прямо сейчас мы его писать не будем. Просто назовем наш проект Keylogger. Я могу назвать его Mary Jane. Как угодно. Еще как-то. Назвать именем того, что вижу на своем столе. Например, телефон или чашка кофе. Или другой чашкой кофе, где кофе уже старый. Его, кстати, мне нужно убрать в ближайшие дни. Итак, давайте продолжим. Можем выбрать пустой проект, если хотите, но пока я выберу Hello World C++ Project. Выбираем, и здесь можем выбрать компилятор. Мы установили MinGW, GCC. Так что кликаем на него. Можете кликнуть Далее, если хотите, но также можете кликнуть финиш и закончить. Но я хочу показать еще кое-что. Здесь можно ввести автора, копирайт, приветствие, источник. Можете ввести здесь все, что угодно. Я думаю, вы понимаете, что означают эти опции. Объяснять не нужно. Жмем «Далее». У нас есть опции «Дебаг» и «Релиз». Какая конфигурация нам нужна? При компилировании для релиза. «Релиз» означает, что вы закончили разработку. Это финальная версия продукта. Ну, может, не финальная, а версия, которую вы уже будете использовать на реальных системах. Вне вашей тестовой среды. Дебаг — это то, что мы будем использовать главным образом сейчас. Потому что мы в процессе создания и будем использовать дебаг. Слово говорит само за себя. Мы будем заниматься дебагингом, то есть поиском и исправлением ошибок, Глюков, проблем с кодом и так далее. Делать это все будете вы, а среда поможет в этом. Как только закончим с этим, перейдем к релизной версии и скомпилируем ее. Давайте продолжим и нажмем финиш. Все прошло отлично. Теперь нам нужно задать пару путей прямо здесь. Заходим в файл. Далее Properties. Окей. Okay. C ⁇ Build. Далее Settings. А, нет, подождите. Не то. Ладно, поэтому я создал вот этот файл в блокноте, потому что я могу что-то забыть. Путь в свойствах файла. Окей, okay, где он? Pass and Symbols. Может здесь? Нет. Uh, preprocessor. Include Pass. Ты должен быть где-то здесь. Да вы серьезно? Common line pattern. Keylogger. Свойства. Давайте посмотрим тут. А, вот оно. Итак, небольшая поправка. Это была моя ошибка, я зашел в файл. А вам нужно открыть свойства своего проекта. Keylogger. Правой кнопкой, я правда извиняюсь, я просто перепутал их. Идем вниз, свойства. Это все будет свернуто. Видим C, слэш C++ build. Разворачиваем. Далее environment. Выбираем path. Итак, path. Кликаем Edit. И здесь будет то же самое, что мы видели ранее. Скопируем в блокнот. Итак, этот файл довольно длинный. И довольно сложный для понимания. Можете прочитать его, если хотите. А вот часть, которая нам нужна. Копируем и, пожалуйста, скопируйте ее в этот файл. У меня она в центре. Можете поместить на ту же позицию, что и у меня. После вот этой части все, что нужно, это написать за C двоеточие, обратный слэш, mingw, обратный слэш, bin. Помните о точке с запятой в начале и не путайте ее с двоеточием. Если вставите эту часть в начало, прошу прощения, если вы вставляете вот эту часть в начало, я не думаю, что это на что-то повлияет, что есть какие-то различия, но иногда могут возникнуть проблемы. В общем, можете прописать эту часть и в начале, все должно быть нормально. Но если вдруг что-то пойдет не так, всегда можете все изменить и прописать в том же месте, что и у меня. Но вернемся к точке с запятой. Если вы поставите ее в начале, это как разделение. Она нужна для разделения команд. Так что если мы вставили всю часть начала, то точка с запятой не требуется. Если же вставили в конец то нужно поставить точку запятой перед этой командой, чтобы разделить их. Просто помните об этом. Сохранять не буду. Это все, что нужно сделать с переменной пути. Поэтому жмем ОК. Сложно было увидеть, потому что текст очень маленький, поэтому я решил увеличить строку в блокноте. Но вы разбирайтесь как можете. Не знаю, приблизьтесь вплотную к экрану и попробуйте сделать это на своем компьютере. Не знаю, зачем они решили сделать шрифт таким маленьким, это так раздражает. Но что поделаешь. Жмем применить. Окей. Нужно сделать еще кое-что. Дайте я посмотрю, что там. Binary Fraser. Окей, это должно быть в файле. Нет! Нет, нет, нет, нет. О, черт. Никто мне не поверит. Давайте подождем, пока запустится Да, это случается даже с лучшими из нас Я клянусь, я этого не хотел Нажал выход случайно Не знаю почему, надеюсь, вы посмеялись над этим И если вы также быстро кликали, повторяя за видео, и тоже нажали выход, я умру от смеха Но ничего страшного, мы ничего не потеряли Все настройки сохранены Так что мы вернемся туда, где были, ничего не потеряв но, как видите, глупости случаются со всеми. Так что не переживайте, это не страшно. Итак, файл. Свойства. О, погодите. Файл, свойства. Спасибо. C++ build. Это должно быть в Settings. Отлично. Заходим в C++ build, а затем в Settings. Далее, Binary Phrases. Убедитесь, что и -E, Windows Phraser выбран. Стоит галочка. Кликаем ОК. OK. Вот и все. Больше ничего делать не нужно. Здесь есть молоток для создания в левом верхнем углу. И перед запуском всегда нужно нажимать Build. Так что нажмем на него. А, погодите, не нажимайте. То есть вы, конечно, можете, но есть горячие клавиши. Ctrl-B. Building. Так что Ctrl-E-B. Build. Запомните. Это информация о билде, что произошло. Использовался внутренний builder. далее команда, которая использовалась при этом. Никаких проблем. Вам не нужно беспокоиться об этой части. Это похожие команды на те, что мы использовали в Linux. Так что процесс билда должен пройти довольно быстро. Надеюсь, у вас не возникло никаких проблем со средой. В общем, это все пока не важно. Давайте продолжим и нажмем Run. Это зеленая стрелочка, похожая на Play. Кликаем. Ой, давай. Если у вас произошло то же самое, просто ребилдим проект. Нет. Окей. Что? А, вот готово. Так что жмем на зеленую стрелочку. Если всплывает ошибка, как у меня, просто ребилдим проект пару раз. Все должно быть нормально. Это наша первая программа, которая говорит ⁇ Привет, мир ⁇ это то, что она и должна делать. Я начну с объяснения ее работы в следующем видео, а пока был рад вас видеть. Привет и добро пожаловать. Сегодня я начну наш курс о C++. Помните, что в большинстве своем мы будем изучать те вещи, которые помогут нам при создании кейлогера. Но перед созданием самого килогера нам нужно изучить несколько базовых вещей, чтобы мы могли понимать код, который видим перед собой. Я постараюсь подробно объяснить все, что буду делать, а также основные термины, которые нам понадобятся. Позже, когда мы будем продвигаться в создании нашего килогера, вы будете узнавать все больше и больше, до тех пор, пока все не поймете. Итак, давайте начнем. В прошлый раз вы видели программу «Привет, мир». Когда мы ее запустили, она вывела эту фразу на экран. Давайте попробуем ее понять. Во-первых, у нас есть оператор «Include». Далее «IoStream». С помощью «Include» мы подключаем библиотеки и другие вещи. Да, библиотеки и другое. Я знаю, как это звучит, но поверьте мне, это все, что вам нужно знать на данном этапе. Содержимое этого файла просто позволяет программе выполнять главные функции. Зачем нам это нужно? Чтобы мы могли написать cout. Мы не можем этого сделать без Iostream. Также slash slash комментирует строку. Это значит, что данная строка не будет выполняться системой. То есть это строка для нас. Что-то вроде заметок или пояснений. Или для людей, которые будут читать этот код. Также можно использовать мультикоммент. Вроде этого. Просто вводим слэш и звездочка. А в конце звездочка слэш. И вся эта секция будет закомментирована и не будет принята во внимание машиной. Ниже мы сразу видим, как C-out подчеркнулся красной линией. Это произошло потому, что мы закомментировали данную библиотеку. Так что давайте удалим это и это. Теперь все в порядке. За исключением того, что нам нужно написать еще кое-что. Итак, меньше-меньше. В кавычках пишем "Hey". Сейчас у меня 4 часа, и я проснулся. Жмем Enter. Ой, нет, нам нужно поставить точку с запятой для ограничения. Return 0 для завершения программы. Нажимаем Ctrl F 11 для запуска, и готово. Хей, hey, сейчас у меня 4 часа, и я проснулся. Мы успешно вывели эту фразу на экран. Теперь мы продолжим и немного с этим поиграем. Пишем End для вставки новой строки. Но перед этим два знака меньше. Также сделаем вот так. То, что мы нажали здесь Enter, не значит, что мы перешли на другую строку. Это лишь для эстетики и для удобства чтения. Машина на это внимание не обращает, до тех пор, пока мы не напишем EndL. И теперь мы напишем другое предложение почему я проснулся сейчас. Вот и все. Ctrl F11. Давай, давай. Вот оно. Мы видим первое предложение, которое находится здесь. Далее Endel. И вот это. Ради пояснения, если я удалю Endel или просто закомментирую его, Сделаем так. И, как видите, теперь это одна единственная строка. Не важно, что в самом коде это разные строки. Программа этого не понимает, пока мы и не скажем. Окей, это был C-out Для вывода на экран. Теперь, если хотите что-то вставить в систему, вернее, ввести, не вставить, то нужно использовать CIN. Но перед тем, как мы перейдем к C-in, давайте поговорим о концепте, касающемся всего языка программирования, а именно переменных. Переменная — это, по сути, ячейка оперативной памяти компьютера, и используется она для хранения данных. В C есть куча переменных, куча различных видов, так будет правильнее. Есть int, float, double, другие, вроде string, char, и так далее. Мы поговорим об этом, не волнуйтесь. А пока разберемся с int. Integer. Integer означает все целые числа. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10 миллионов, 5, 11 и так далее. Это будет интеджер. Давайте создадим переменную типа интеджер. Int a равно 10. Точка с запятой. А также я могу сделать вот так. Запятая b равно 20. Эти пробелы лишь для эстетического вида. В них нет никакой нужды касаемо машины. Также есть другой тип переменных – double. Десятичное число. То есть числа, имеющие вид десятичных дробей. Также это могут быть числа с плавающей запятой. Я напишу c равно 10.3. Далее d равно 60. Точка 234. Это тип Double. Если я напишу Cout, здесь внимание, Cout, введите значение для A и B. Далее Undel. Ниже напишем C in, два знака больше, запомните это. A, B, точка с запятой, C out, значение A и B. А, не, давайте пойдем другим путем. Значение A. Двоеточие. Пробел. Далее меньше, меньше, and L. Потому что нам нужна новая строка. Значение. Значение B. И теперь нам нужно сделать вот что. Значение a поставим a. А значение b поставим b. And l. А, здесь это не нужно. Так что сделаем вот так. Точка с запятой. И запустим программу. Проект содержит ошибку. Вот таким образом, в том случае, если вы не поняли, что совершили ошибку, пока вам не сказали, идем и смотрим код. Здесь нужно внимательно присмотреться к строке, слева от которой стоит красный крестик. Давайте посмотрим, какую ошибку мы здесь совершили. Во-первых, давайте посмотрим, разумеется, на выделенную линию. Но это не всегда значит, что ошибка именно в ней. Она может быть в строке перед ней или после. Давайте разберемся. В C out. Вместо того, чтобы использовать два знака меньше, мы использовали два знака больше. Так что меняем это. И все должно работать нормально. Итак, введите значения A и B. Давайте введем 50 и 30. Значение A 50, значение B 30. Отлично. И несмотря на то, что значения у нас были заданы, мы можем задать новое с помощью пользовательского ввода. Вот здесь пользователь вводит эти значения. Также мы можем разделить это. Например, введите значение, значение A. и сделаем вот так. И когда пользователь ввел значение a, это тоже удалим. Здесь двоеточие. Окей. Okay. C out. Меньше, меньше. Введите значение b. И вот так. Да, здесь нужно поставить endel. Сейчас объясню. c in a. И теперь нам нужно ввести b. c in b. Запустим программу. Посмотрим, все ли работает. Отлично. Написано введите значение A. Поскольку мы поставили здесь NDL, то курсор находится на новой строке. Окей, okay, теперь значение B. Это будет 80. Окей, okay, значение A10, значение B80. Для увеличения эстетики, так сказать, давайте удалим вот эту часть. И строка перенесена не будет. Итак, значение A1, значение B2. Готово. Что мы здесь сделали? Мы ввели C-out, вывести что-то на экран, консольный вывод, а C-in, консольный ввод. И мы вывели на экран, введите значение A и B. Если мы не ввели новую строку, то место для ввода будет прямо после текста. Вы видели, что когда я добавил NDELE, нам пришлось вводить значение под строкой с текстом. Далее идет C in Для ввода значение A. Вы запрашиваете пользователя о вводе. И программа ждет, пока пользователь введет нужное значение. Далее мы снова выводим на экран. Введите значение B. Снова не вводим новую строку. И программа опять ждет, пока пользователь введет значение. Потому что у нас здесь C in. Когда оба значения будут введены, мы сможем вывести их на экран. Значение a это a, и значение b это b. Итак, если что-то стоит в кавычках, как вот здесь, то мы просто выводим это на экран. Но если как здесь, просто стоит переменная, то выводится значение, которое хранится в этой переменной. Так что значение, которое на данный момент хранится в переменной a, то, которое ввел пользователь перед его вводом, оно было 10. Потому что изначально мы задали значение 10. А пользователь задал новое значение для A. Здесь нам не обязательно писать 10. Мы можем просто оставить вот так. И вот так. Там будет храниться какой-то мусор, потому что в переменных всегда что-то хранится. Так что это был пользовательский ввод через C-in. И стандартный вывод через C-out. Продолжим. И, ну, не обязательно это удалять, но мы удалим. Очистим код, насколько это возможно. Можно использовать код, который вы когда-то писали, но это может привести к ошибкам. Далее у нас идут арифметические операторы. Какие арифметические операторы вы знаете в обычной жизни? Те же и здесь. Есть плюс, минус, есть деление, умножение. Также есть взятие по модулю или остаток. Остаток — это когда вы делите одно число на другое, и то, что остается, — это, собственно, и есть остаток. Например, если мы делим 5 на 2, то результат будет 2 и 1 в остатке. Это и будет взятие по модулю. Мы будем это использовать. Но также нам понадобятся операторы отношения. Пример такого оператора будет равно-равно. Например, мы пишем a равно-равно b. Также мы можем использовать здесь оператор выбора, if, если. Но об этом позже. Сперва разберемся с этим. a равно-равно b, что означает a равно b. Если же я просто поставлю одно равно... Один знак равно. A равно B. Все, что я этим сделаю, это буквально присвою переменной A значение переменной B. Вот и все. Огромная ошибка, допускаемая практически всеми людьми в программировании. Даже если они изучают его 20 лет. Такие ошибки встречаются всегда, так что не беспокойтесь об этом. Далее у нас есть знак восклицания, что значит a не равно b. Мы можем написать больше или меньше. Вот и все. Также есть end-end 2 амперсанта. Прошу прощения. End что просто замена слову end. Так что, если у вас есть, например, a, далее пишем and and b, и есть какое-то логическое состояние, например, a не равно c, и b равно a. Это означает это и это. Если здесь будет, например, pipe pipe, то это будет или. Вместо о, или. Очень простые вещи. Вы можете использовать их в операторах выбора. Например, вот так. If A равно B and end, C не равно D, тогда я хочу, чтобы ты вывел что-то на экран. C out. Я не сплю. Иначе, else, если это не так, то выведешь, пишем see out, я буду бороться со сном. Здесь надо поставить точку с запятой. И здесь тоже. Итак. Логику вы поняли. То есть я заявляю, что если это истина, если оба истина, a равно b, и c не равно d, то будет выведено вот это. А это будет пропущено. Однако, если здесь ложь, если одно или оба выражения ложные, если a не равно b, Например, a равно 10, а b равно 20. Тогда мы выполняем вот эту часть кода. А эту пропускаем. Также можем поставить логический оператор или. Это значит, что достаточно, чтобы хотя бы одно из этих выражений было истина, чтобы запустить вот эту часть кода. В следующем видео я покажу это на примере. А пока был рад вас видеть.